Сейчас мы приехали на мельницу, где мастер мельник Ильяс много лет уже мелит урбеч, достопримечательность местное лакомство и очень-очень полезная вещь для здоровья. Урбеч делают традиционно льняной, урбеч делают из абрикосовой косточки разных сортов, ну и, и последнего времени Венья – это из разных орехов. Хоть абрикосово, хоть семечки подсолнечника, хоть миндаль, хоть кешью. Все, что душенька угодно. Первые мельницы были построены русскими, со слов местных жителей. Те, которые в составе российской армии воевали с шамилем и потом остались здесь жить. А сейчас это электрическое, да? Да, да, да. Там э, водяная была, и крыша колечка, и село, и, и сейчас стоит она из-за воды, из-за методки воды. Это была последняя действующая мельница. Это и вот, которая там была, уже в древнадцатом, а так э, здесь у нас в селе действующих было 16 штук. 16, водяных 16, одном населенном Я думаю, это в мире даже такого нет. На одном Да, наверное. в населенном 16, водяных 16. Это все оставляли вот так вот на земле, потом вытаскивали и ломали раньше, сейчас есть танки раньше, ломали на камне, воршину вставляли, вот этот вот, круг такой, там, да, и ломали. Потом жарится. Да? Да. Да, жареными жареными их долго оставляют нежелательно а они портятся пор пор пор пор пор да да да портятся жареные поломанными тоже нежелательно ну, там строк более долгий там месяца два три тоже можно поломанными еще можно больше. а в скорлупе она держится вообще можно сказать десятилетиями Ничего не будет в да, в корлубе, Если не поломать. паламат там уже она уже начинает творить. Жареный там вообще срок ну до месяца можно максимально до месяца. Жаренный вот так оставить. Жарит, намелит, урвет сделать, она уже хранится года два-три в таком же вкусе, качестве. Только хранить нужно его в холодном прохладном месте. Да, да она масляный продукт и не, не любит тепло. да, типа... что да, хватает, да, да скажите, пожалуйста, как называется ваша профессия? Мельник? Профессия, да, так получается, мельник. мельник, да? Да, да. мельник. Ну, всех так называли мельником, кто этим занимался, мельником. И да. сколько лет вы занимаетесь этим делом? В 2005-2006 занимался, года 2-3 и бросил. Водяное мельничество делал, потом бросил. Потом обратно вернулся я к ней. Она была развалена, уже заново восстановил, все это с фундамента собрал, все. И там работал с 2011 года, что ли. Потом года два-три работал и пришлось оставить его, бросить из-за нехватки воды. И перешел на это, где-то, ну, где-то где 10 где лет так вместе взят. Вот так. 50, да, 50. тогда остановку сделали у нас из льна и из э, косточек. Это сейчас появились асатимы вот эти семечки, арахис, это все туда-сюда перемещают и не знаю там совсем перемещают и вкус не разбираюсь, там, что это, это, что это, что там. Ну, у нас раньше косточки и лен. Это традиционные. традиционные да. И сейчас тоже я особо это, кишу, арахис, это тоже, я, это тоже не мелю сейчас. Здесь местные тоже не мелят, у нас достаточно косточек. Из-за этого мы этого не мелим. У вас нет. же тут еще абрикосы особенные. Да, Хунубах есть такой абрикос. Хунубах. Да, да, да, да. Это вкусные, вкусные. Это вот прямо только здесь. Да, только здесь они росли. Сейчас уже начали саженцы брат у нас и выращивают в других селах тоже. Но она местная, особый сорт, самый дорогой. Такой и самый, вкусный. И самый вкусный. вкусный. Мы это уже оценили. Пробовали, да? Да, да. Там как будто там с медом она перемешалась. Да. Да, да, да. Прямо с чаем можно его покупать. Да. А с чаем-то и с урбечем-то? Ой, вообще с косточки. Косточки урбеч вот, из Хонваха. Сейчас в данный момент еще есть. Вот, ну, за деньги его не купишь. Бывает время. Вот, все, уже нигде нету, какие бы деньги не дал, и он А у Ильяса есть? Сейчас в данный момент здесь чуть-чуть. В данный момент чуть-чуть есть. Процесс... Вам перепадет немножко. Да, <coughs> ничего. Он <coughs> она вот не даде. Вот сейчас только она появилась. Она вот с весны где-то, с. <coughs> даже может с весны, вот, она закончилась, его уже не было. Вот сейчас ну, урожай появился и начал появляться. Вот mm -hmm. такую вещь. Mm -hmm. Ну да, это же урожай надо собрать, mm -hmm. всю приготовить, да. это тоже. Этот сушеный урк из фунваха, э, это тоже дефицит, тоже кончается. Mm -hmm. Долго не остается, она тоже тоже разбирает. Разбирают. Да, быстрее да, быстрее время. разбирают. Вот сейчас будем пробовать. Да, свежа. Да. Вкусный, очень -очень. Вкусный, очень вкусный. Mm -hmm. Просто сейчас не знаю, почему он маленький. Из-за а того, что эй. нехватки полива, что ли. У него, а видишь, не там корня да, а? кор, кор, кор, там mm -hmm. ага. полива нигде. Там забетонировано все и поливать а, там да. не получается, там как положено. И чуть О, маленький да. он. Вот мечеть старая. Джора говорит, что вот здесь была площадь. Рынок. Да. Памятник, Памятник был. Это ущелье тоже они сделали экскурсию. Там были ущелины. Ну, наверное, была. была Когда-то да? когда давно. Да. Вот перед этим ущельем, вот есть есть вот, мельница водяная. Там внутри ущелья было три мельницы. Вот один, одна мельница у, у их тоже там стоит. Сейчас еще ну, стень, еще стоят, но уже чуть-чуть развалилась она. Но эти там мельницы, вот первые мельницы говорят, здесь сделали русские. Здесь был Константин и Антон от пришедшие из русских войск, учащили воевать, да. И остались, они которые, остались тогда. Они, они говорят, их построили первые. Мы говорят вот так. Ну они, наверное, построили это и для того, чтобы муку делать прежде всего. Да, да, раньше, да, только для этого, да. Это урбеч уже потом, это, это, урбеч это уже потом, это, да. да. Да, да, да, это можно родиной урбечи, можно сказать, да? здесь, да. Вот это место, где жарится вот это